А для того, чтобы построить вообще любой бизнес с личным брендом, без личного бренда. Вот у вас есть компания, у вас есть продукт, у вас есть желание заработать, у вас есть вы сами. А в первую очередь, для того, чтобы в интернете хоть как-то отстроиться, и хоть как-то построить и получить какой-то результат, вам нужно понять, с какой аудитории вы хотите развиваться. Об этом говорят все, везде, повсюду, в каждом тренинге. Но вы это должны сделать. И не зря это на первом месте. В любом продвижении, в любом построении бизнеса, в особенности через интернет, это даже в оффлайне так нужно а, относиться к этому, на очередном месте вам четко, нужно, конкретно понимать и осознавать, с кем вы хотите работать и больше не распыляться ни на кого абсолютно. Больше ни на кого. Потому что а, все и для всех, на земле, если это и работает, то в онлайне это не работает. В интернете это крайне тяжело построить, когда вы пытаетесь все сделать и для всех. Итак, ребят, вам нужно определиться со своей аудиторией. И это можно сделать три, а, тремя направлениями, тремя способами. Первое. Даже, давайте даже, возможно, больше. Сейчас я перечислю, и вы записываете, как можно определиться, кто лучше всего подходит конкретно для вашего бизнеса, либо для вашего продукта. Первое, это понимать, отталкиваясь от своего продукта. Вот у вас есть продукт, и он конкретно решает проблемы какие-то. И вы подумайте, у кого чаще всего возникают данные проблемы, которые решают конкретно ваш продукт. И скорее всего это будет ответом на то, кто идеально подходит для вашего продукта. И это будет основным вашим вашей аудиторией, если вы двигаетесь через продукт. Кто... У вас есть продукт, ваш продукт решает конкретно какие-то проблемы. И у кого чаще всего возникают данные проблемы? И вот это и будет аудитория, если вы двигаетесь через продукт. Кстати, напишите мне прямо здесь в комментариях, как вы двигаетесь. Через продукт, через бизнес, либо же гибридно. Да? То есть вы и, в принципе не против и через продукт двигаться, и готовы через бизнес двигаться. Вот, первое, да, то есть вы понимаете, вот, если у вас миллионы э, товаров, да, то есть есть сетевые компании, у которых тысячи номинований, да, то есть там все и для всех, и для дома, и для кошек, и для людей, и так далее. А если у вас множество продуктов, тогда выберите флагманский продукт, что такое флагманский продукт. Если вы знаете, напишите, знаю, что такое флагманский продукт. Если вы не знаете, что такое флагманский продукт, рассказываю. Это самый востребованный продукт вашей компании. То есть самый высоко покупаемый, продаваемый продукт вашей компании. Понятно, что э, у каждой организации, у каждой компании может быть свой флагман. Но я рекомендую к вам обратиться либо э, к своим спонсорам, и, э, и спонсор, благодаря статистике, на всю свою команду он посмотрит, какой продукт самопродаваемый за последние месяцы, либо же написать в поддержку с, саму свою компанию и спросить: ребята, подскажите, какой продукт самый продаваемый у нас? Ну, это, это, это касается тех, у кого продуктов сотни, тысячи, да, то есть большой перечень продуктов. Потому что когда много продуктов, тяжело определиться. Вот поэтому. Сделайте это. И вот когда вы определитесь с флагманом, вот именно исходя из этого, задавайте эти вопросы. Какую проблему, боль, болячку, да, то есть какую проблему решает ваш флагман. И у кого вот эти проблемы возникают а, больше всего. Кому, ребят, полезно то, что я вам сейчас рассказываю. Поставьте мне, да, то есть мне, так капслоком прям, как будто включите. Если это действительно вам полезно. Итак, ребят, это первый подход. Второй подход. А второй подход это касаемо бизнеса, да, то есть, э, возможно, у вас есть прям какая-то узконаправленность вашего бизнеса, да, то есть, э, с чем вы двигаетесь, например, у вас продукты для похудения, да, то есть, это wellness направление и идеально, э, и вы должны задумываться, э, кто идеально орудуя, да, то есть вот этим продуктом, вот этим направлением может получить идеальный результат, да, то есть вот а, wellness, это врачи, это диетологи, это нутрициологи, да, то есть это люди с медицинским образованием, да, то есть сразу же начинаете такие э, э, крутить извилинки, и вот если вы понимаете вот это, да, то есть э, э, вы понимаете, кто идеально подходит для вашего бизнеса, вот вы просто представьте, Какого-то хорошего врача вам в организацию, если у вас wellness направлен, либо блогер, блогер-эксперт в диетологии, да, то есть с миллионными, с миллионными подписчиками, представьте, да, то есть это люди, которые идеально подходят для вашего бизнеса. И когда вы понимаете, что это ваша аудитория, вы уже можете к ним идти с предложением и от этих людей, вот если вы, смотрите, я вам хочу, чтобы у вас сейчас открылись глаза на определенную вещь. Многие идут и барабанят всем, всем, всем в социальных сетях, да, то есть своим друзьям, не друзьям, списку знакомых, не списку знакомых, им говорят, нет, иди в жопу, кого уже в жопу посылали, признавайтесь, поставьте единички, да, то есть, ну, либо мягко посылали, да, то есть, и вот, смотрите, если вы возьмете на одну чашу весов 100 человек, давайте 300, да, то есть 300, и вот задайте себе целью 300 человек обработать за целый год это вот если вы исходящее будете делать но я сейчас вам скажу как как без исходящих даже получать результаты но в любом случае даже если вы будете это делать вы получите просто невероятный результат вот представьте возьмем на одну чашу весов это 300 человек всех кого попало то есть ваши друзья семья близкие родня То есть вот список знакомых грубо говоря список знакомых в онлайне вот вы собираете всех и всюду вы, вы верите в то что ваш бизнес подходит всем абсолютно и вот вы ставите на чашу весов 300 человек всех абсолютно потому что спонсор вам говорит что ваш бизнес ваш продукт нужен всем и на вторую чашу весов вы ставите исключительно вашу целевую аудиторию предположим 300 врачей разных категорий, но ну, вы понимаете, они с медицинским образованием, ну это может быть нутрициологи, диетологи, неврологи, да, то есть неважно, психологи, ну психологи это немножко другая стезя ну там хирурги, терапевты, педиатры, и вот вы просто, это я вам как пример привожу, да, 300 человек врачей, и вы удивитесь. вот вы можете мне не верить, просто мне можете не верить, а просто протестируйте, потом скажете, Бандалет, ты мне жизнь спас. Да? То есть, ну, либо сказать, Бандалет, навил у тебя в костер, ведьмак ты такие. Что ты нам тут советуешь? И так вот, если вы с одним, вот с вашим приложением, предположим, ваш продукт, это wellness направление, здоровье, да, бады, там, коктейли какие-нибудь, и вот вы э, предложили 300 человекам, который все и вся и 300 человеком которые идеально подходит для вашего бизнеса это врачи педиатры вот вам возможно страшно они ж опытные они такие вот высокие ну статусные, у них авторитет а вот если вы опустите вот эту вот заслонку шоры наденете их и с холодным разумом пойдете предложите 300 вот этим людям, 300 вот этим людям, вы удивитесь, что 90%, то есть если 90% из 300 взять, 270 человек из тех, из винегрета, да, то есть назвать это вот всем вы пошли предлагать, всем не вся, без разбора, 270 человек вас лесом пошлют, 270 человек, и вы удивитесь, да, то есть вот здесь, что 50%, 50% они скажут, да, мне интересно, дай мне подробную информацию. Да, то есть, вот представьте, да, то есть 270 тут летом послали, а тут 150 уже будут заинтересованы в вашем продукте либо бизнесом. Ну, это приблизительные цифры, но факт в том, что когда вы выбираете свою идеальную аудиторию, вот в направлении Wellness это там врачи, педиатры, нутрициологи и так далее. Да, красота и здоровье, например, если у вас косметика и так далее, то в красоте это мейкап а, визажисты, да, то есть вот парикмахеры, а, косметологи, да, то есть это вот люди, которые вот с красотой связаны. Они а все не вся, да, то есть это касательно бизнеса, если вы идете бизнес предлагать, не просто продукт, а бизнес. Продукт, конечно, он может широкой массе нужен, а вот про бизнес это совершенно другое. И вы удивитесь, да, то что произойдет? У вас энергии меньше уйдет от того, что вы строите этот бизнес. У вас будет меньше отказов минимум в два раза. Ребят, вы меня понимаете, о чем я говорю? Полезно то, что вы слышите. Меньше отказов минимум в два раза. Это минимум в два раза. А те люди, которые приходят в бизнес в два раза качественнее, то есть это можно даже назвать, что уровень бизнеса, качество бизнеса вашего повышается в 4 раза. Да, то есть у вас в два раза меньше отказов, потому что вы бьете конкретно, точечно под вашу целевую аудиторию, под вашу аудиторию, они а все, не вся. И во-вторых, вам приходит более качественная аудитория, кто идеально подходит к этому бизнесу. И таким образом вы в 4 раза выигрываете, в 4 раза вы строите этот бизнес эффективнее. Понимаете, ребят? И вы просто представьте, да, то есть когда вы... Вообще, в принципе, суть сетевого маркетинга это выстраивать правильную сеть, правильное знакомство. И вы просто представьте, да, то есть когда к вам при придут, например, хорошее количество вашей аудитории, сильных таких, там, косметологи, либо диетологи и так далее, в их окружении намного, намного, намного людей качественнее будет, чем вы приведете соседа Васю Путкина, который на заводе работает, и который столкнется с теми же трудностями, с которыми вы столкнулись когда-то, что весь список знакомых вас послал лесом, потому что вы для них не авторитет. А вот если вы привлечете правильную аудиторию, то ваш бизнес выходит просто-напросто из-под контроля, потому что эти люди построят для вас огромнейшую организацию, потому что у них влияние, к ним отношение совершенно другое, потому что они занимаются своим делом, к ним обращаются людям за красотой, за здоровьем, а вы им дали еще и дополнительный инструмент для того, чтобы монетизироваться. Я надеюсь, у вас уже инсайтики появляются, Поэтому, первого на второго, для того, чтобы построить бизнес без какого личного бренда, вам необходимо понимать, кто ваша идеальная аудитория. Поэтому, вот первый момент, это отталкиваясь от своего продукта. Второй момент, отталкиваясь, если вы зайдете на бизнес, нужно оттолкнуться от ниши. От ниши своего бизнеса. Да, то есть, вот wellness, здоровье, красота, у кого-то путешествия, у кого-то недвижимость, у кого-то криптовалюта и много многое другое. Да, то есть и, исходя из этого вы думаете, кому этот бизнес больше всего подходит. И просто вот вспоминайте мои слова, вот эту чашу весов. Да, то есть если вы возьмете 300 человек всех и вся, и 300 человек, которых идеально подходит конкретно под вашу категорию, от тех людей, которые подходят лучше всего, вы будете получать наименьшее количество отказов, и немного качественная аудитория будет приходить к вам в бизнес, даже если вы просто тупо на них спамите. Извините, я не люблю спам, но вот всем всегда говорю, что даже если вот вы идете иде к идеальной своей аудитории, и даже спам вам поможет, даже спам вам поможет.